Да. мне она более нравится и мы будем снимать с вами открытие кейсов начнем сначала вот с этого это самый первый кейс это и, и Воз, Чейне, ми. Шаны, ракждами, Блин, страшно. Привет, с вами Dark King, и мы будем снимать с вами Minecraft. Это прохождение, и мы будем рубить дерево. Да, это дерево дубовое.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 Это если что, красным, а есть еще и белые. Начинаем. Начинаем. Так. Ладно. Вот Начинаем. Так. Ладно, начину так. Вот вот так. Начинаем так. так. Вот вот вот Начинаем так. И мы будем снимать какую-то хоррор инди игру. Наверное, интересное и страшное. Возможно. Но я этого не обещаю. Потому что я в эту игру сейчас буду впервые играть. И всем привет, с вами Dark King, и мы будем снимать с вами Майнкрафт на сервере Diamond World. И, короче, будем кое-что делать. Например, мы будем в мини-игры играть, но. Не знаю в какие, но будем во что-то играть. Ну, короче, как всегда. Ну, например, Skyblock. What? Так. Короче, в этой серии. И <свеч> <свеч> всем привет! С вами Dark King <свеч> и и а слава малейкум наш маленький телезритель. Привет! Да. My... И, короче, мы сейчас будем играть в МНК Алавди! <laughs> ну вот, короче, всем привет! Неожиданно, да? Короче. Да. Геймер 3 сразу стримить, вообще зашипись за... за Да, господи, гребаное деревья А могу поиграть, не могу. А это кто? А... Да брат, ладно. А, это Максим? Да. Почему а сразу ты не с сказал? Звал. Казал бы, это Макс Газ. Я бы сразу Блин, бы понял, они... кто это. И... и всем привет, с вами Dark Slash, и мы будем снимать Майнкрафт на сервере Diamond World Prison Evo. И сегодня я, короче, в шоке. У меня один миллиард... На балансе Я, короче, это все продал Все полностью У меня 1 миллиард Я в шоке Надо Поспать Все так, Спать можно только ночью Ладно Эмм <свеч> <свеч> С вами Dark Slash, и мы будем стримить две игры. Это Terraria и Fall Guys. Начинаем, короче, с Террарии. Потому что ну прикольная игра. Мне она сразу же понравилась. Когда я её только что запустил впервые. Поэтому будем сейчас ее пока что стримить. А потом мы перейдем потихонечку к Fall Guys.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 Спасибо вам огромное за такое достижение.